Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Я Тамара Рябцева, кандидат сельскохозяйственных наук. Мы сегодня с вами поговорим о том, что можно сделать с кустами смородины после съема урожая. Вот вы видите, это ранний сорт «Ютрборгская» значит смородины красной урожай собран это молодой кустик. в этом году практически в прошлом году были первые сигнальные грозди. В этом году первое такой значимый урожай, то есть с этого кустика был собран трехлитровая ведерка, полная трехлитровая ведерка и вот внизу пару кисточек такие тогда были недозревшие, собрала я неделю назад уже урожай. и что с этими кустами можно сделать? как можно подкормить, даже тогда, когда у вас нет навоза. Если есть перепревший навоз, компост, пожалуйста, добавляйте перепревший навоз и компост. Но если у вас этого нет, то органика – это то, что нужно растениям всегда, потому что мы говорим о макроэлементах, о микроэлементах, но мы никогда не говорим о мегаэлементах. А что такое мегаэлементы? Это у нас углерод, водород и кислород. Они в априори входят в состав всего живой органики, и, если вы помните, со школы мы говорим о том, что на земле углеводородная жизнь. Вот. Так по этому поводу значит, все растения обязательно нуждаются в органическом субстрате. И чем больше его будет, тем лучше. И если у вас ну, вот ничего нет, да, но где-то есть сполотая высохшая трава, где-то есть какое-то сено, если есть солома, пожалуйста, добавляйте это. Вы знаете, что в это время приблизительно начинается окулировка плодовых культур. И для того, чтобы не повредить корневую систему глобально, вот если мы четыре стороны обозначим у куста, то вот только возле кроны куста, по ее краю, мы выкапываем такую ямочку и в нее заполняем значит, субстрат органический. Я повторюсь еще раз, что это может быть и навоз, и компост, и это, конечно, лучше перепревший. только. Но если ничего нет, то сено и солома. И тогда значит, небольшое количество земли присыпали, внесли. Вот мы вносили и органоминеральные удобрения, и значит, суперфосфат, и сульфат аммония. Внесли, засыпали землей, полили, чтобы это все начало действовать потихонечку. Значит, можно использовать также восстановители почвы. Вот у меня вот такой вот экономный. Вот видите, что на 1000 литров разведения. То есть одна столовая ложка вот этого препарата на 10 литров воды очень удобно. И вот такой активатор почвы – Эрит Гроу. Вот об этом активаторе почвы я вообще хочу сказать. Это то, что я ну, на практике испытала очень много раз, познакомилась с ними совершенно случайно, когда-то брала интервью. Это космическая разработка. Это препарат, который поставляется в Арабские Эмираты. То есть это та субстанция, благодаря которой в Саудовской Аравии, по сути дела, в пустынях. Ну, активировали почвы, и стало возможно возделывание растений. Я убедилась, когда построила квартиру и разбила клумбу возле дома. И, ну, понимаете, что там строительный мусор, хотя там немножко вносила органику, то, что было имелось наличие, там 8 мешков компоста у меня было. Но, тем не менее, первый год росло плохо. Пока я в ботаническом саду случайно, там, значит, есть магазинчик, центральный ботанический сад Минска, значит, и Беларуси не купила вот этот препарат. Я развела, полила и, ну, в общем-то, увидела, все активировалось очень быстро, то есть это на глазах метаморфозы произошли, и многие, скажем, соседи у меня спрашивали, чем же я обрабатываю, что такие красивые цветы? Ну, вот это вот активатор почвы, чтобы вы как бы знали об этом. Потом, опять-таки, вы сейчас можете обрабатывать, не корневые обработки делать, потому что сейчас растение будет готовиться к периоду покоя. Да? И сейчас лист активен он все прекрасно, через некорневую подкормку то, тоже все всасывается. По, про некорневую подкормку, я всегда повторяю, делается это вечером, чтобы были более такие сниженные температуры, и чтобы как можно дольше удерживалась жидкая фаза. И факелом мы обрабатываем всегда с нижней стороны листа, потому что усвоение у нас идет в основном через чечевички. Так. Значит, что еще можно вносить, можно и нужно, это бор, потому что ну, в Беларуси во всей не хватает бора и цинка, поэтому бор и цинк, хилатные удобрения вы запросто можете вносить, не суть важно, какой, какой там препарат, да? главное, чтобы это был действенный препарат, хилатные удобрения или наноудобрения, это то, что... По листу очень хорошо всасывается, есть водорастворимые удобрения, другие формы, но которые через лист, вот если написано, что они, оно предназначено для внекорневых обработок, пожалуйста, обрабатывайте. И опять-таки можно поливать этими же препаратами, но поливать под корень. Но разведение тогда должно быть на порядок выше, да? а так да, то же самое всеми этими препаратами можно обрабатывать. И вот если допустим у вас растения да, вот вы можете даже несколько увидеть, что немножечко окраска листьев особенно нижних такая ну, побледнее. Почему это случилось? У нас практически три недели шли дожди, высокий промывной режим для азота. Азот вымылся, старые листья показывают, что азота не хватает. Но сейчас мы в этот период времени не можем, после 15 июля азотные удобрения не вносятся. Но у нас есть различные аминокислотные. У меня, вот, у меня в арсенале есть этот препарат. Но это опять-таки не суть важная. Есть Аминокислотные препараты, любые другие, есть гуминовые кислоты с, амин, с аминовыми кислотами. Пожалуйста, вот этими препаратами обрабатывайте. Это аминокислоты, они непосредственно всасываются через некорневую подкормку и поддерживают растение вот в эти экстремальные варианты. Это может применяться и при засухах. Единственное только, что при высоких очень температурах не рекомендуется никакие обработки. Когда очень жарко и сухо, тогда, в общем-то, ну, еще вопрос. Но если какая-то есть такая временная когда это можно внести, то все-таки растения будут меньше переживать этот стресс. После дождей, вот таких вот затяжных, проливных, тоже хорошо это помогает растениям отстраиваться. Мало того, есть еще ну, и аминокислоты, и, например, препарат фитовитал. Они, значит, несколько уменьшают норму расхода препаратов. Ну а сейчас самое главное, вот у меня кусток здоровый, без поражений листовое поверхности, но вот посмотрите вот на лист розы, на розы видна пятнистость. Вот если у вас есть какие-то наличия пятнистости, то естественно показаны фунгицидные обработки, и фунгицидами нужно работать, и за состоянием здоровья нужно следить, и особенно тщательно, и чтобы вы понимали хорошо, что разовые обработки – это не вариант в случае фунгицидов. Инсектицидами можно работать по факту появления вредителя, а вот что касается фунгицидов, фунгицида нужно работать системно. Даже системное внесение фунгицидов не помогает, потому что ну вот, я обрабатывала так, как и плодовые культуры, также я обрабатывала розу, но вот пока у нас шли дожди, вот, пожалуйста, роза у нас повредилась. Поэтому, вот, чтобы этого не было, системные обработки каждые 4-14 дней в зависимости от погодных условий и от применяемых препаратов. Ну вот, собственно говоря, у меня на этом все. Я желаю вам хороших урожаев и, ну, как бы, всего наилучшего вам. До свидания. С вами была Тамара Япсова.